На общем собрании вкладчиков председатель правления господин Шипучин сделает доклад о финансовой деятельности банка и о прибылях. Да. Семь, два, три, три, семь, два, ноль, четыре, четыре, два, два. Замучился совсем. Четвертые сутки пишу и глаз не смыкаю. С утра до вечера здесь пишу, а с вечера до утра дом нигде покоя. Тут еще воспаление во всем теле. разно, шар. Ноги ломит. А, и в глазах, ребятки. Не <потожди> принимаю сегодня. Да, да, да. Стекло разобьете. Председателю доклад пишу. Поймите. Юбилей. Тащи все, председатель кабинет. Да пошли в аптеку чтобы взяли валерьяновых капель еще на 15 копеек. Он будет доклад делать, а я сиди и работаю на него, как катор, ты! Мерзавец. Честь имею поздравить ваш пускайся с пятнадцатилетней годовщиной банка. Благодарю, Галубкин. Благодарю. дорогие сослуживцы, я буду хранить до самой смерти, как воспоминание о счастливейшем дне моей жизни. В своем докладе, который я буду иметь честь прочитать сегодня на общем собрании... Какой гамбета, подумаешь! Он в этот доклад одной поэзии напустил, и больше ничего. А я вот день-деньской на счетах щелкаю, как каторжный. Черт бы его душу драл. Если мной, пока я имею честь быть председателем правления нашего банка, сделано что-нибудь полезное, то этим я обязан прежде всего своим сослужить. Сначала наградить за труды. Если все сегодня сойдет благополучно и удастся втереть очки публики. Обещал золотой жетон и 300 рублей наградных. Увидим. Спасибо вам за службу. Милостивые государи, за все, за все спасибо. А если труды мои пропадут даром, то, брат, не взыщи. Я человек вспыльчивый, я под горячую руку могу преступление совершить. Да! Благодарю. Шесть часов обед, прошу. Сергей Сергеевич! Андрей Андреевич, поздравляю! Поздравляю! Поздравляю. Давайте пятнадцать лет, пятнадцать, не будь я шипучим. Вот, служащие поднесли мне альбом, а, прошу, а. члены банка, как я слышал, хотят поднести мне адрес. И серебряный жбар. а поздравляю. Прошу. Великое дело тот. А, великое. Не будь я Шифучин. А. Обстановочка, какова? Кто да. за обстановка? Да. Вот говорят, что я мелочь, что мне нужно только, чтобы у подъезда стоял толстый швейцар, <сих> чтобы замки у дверей были почищены. Ну нет, судари мои, толстый швейцар. И замки у дверей не имелось. А. Дома у себя я могу быть мещанином, порвеню, слушаться своих привычек. Но здесь а. все должно быть А Здесь банк, не будь я шипуч. Здесь каждая деталь должна импонировать, иметь, так сказать, торжественный вид. Кузьмане. Галунич, ну что у вас? Каждую минуту сюда может войти депутация от членов банка. А вы вот да еще в валенках, в каком-то пиджаке дикого цвета. Могли бы надеть фраг, ну наконец, черный сюртук. Для меня здоровье важнее ваших членов банка. у меня воспаление во всем теле. Да, но вы нарушаете ансамбль. Если придет депутация, я и спрятаться могу. Невелика беда. Один, два. Три. Да, пятнадцать лет. Пятнадцать, не будь я шипучно. Что мой доклад, Продвигается? Да, осталось всего страниц пять. Прекрасно, значит, к трем часам будет готов. Великолепно. Пожалуйста, голубчик, дайте мне первую половину. 147. На этот доклад я возлагаю громадные надежды. Наш банк в настоящем и будущем. А. Это, кстати, мое профессион де фуа. Или лучше сказать, мой фейер. Фейерверк, не будь я шипучим кого? А? <смотрительное> Поэзия? О четыре часа общее собрание, а в шесть обед. Прошу а, а после обеда предполагается маленькая экскурсия. А -а -а -а -а! <сор> Подождикам <бл commercials> <соре> гуляла. Матлен, приподнимая юбку чуть-чуть поверх колен, Чтоб не испачкать платья и шелковых лесу, И круж в них ру, и кое-что другое. Я не рад этому. То есть я рад, но мне было бы приятнее, если бы она еще денька два пожила у матери на даче. но я улетучиваюсь. Шесть часов, прошу. Слушаюсь. И кое-что другое. Устал я, однако, адский. Ночью у меня опять был маленький припадочек подагры, все утро провел в хлопотах, потом эти волнения, овации, это... ажитации. Устал. Тоже неприятность. Сегодня утром опять была ваша супруга и опять жаловалась. Говорила, что вы за ней Вчера ночью с ножом бегал. Кузьмин Николаевич, на что это похоже? Э -э -э. Осмелюсь ради юбилея, Андрей Андреевич, обратиться к вам с просьбой. Прошу вас, хотя бы из уважения к моим каторжным трудам, не вмешивайтесь вы в мою семейную жизнь. Прошу. Невозможно у вас характер. Человек вы прекрасный, почтенный женщинами себя держите какой-нибудь <смех> Джек попрошите. <смех> за что вы их так ненавидите? Не понимаю. А я вот не понимаю, за что вы их так любите? Было бы хорошо, если бы вы на юбилейный обед не приглашали дам. Я знаю, вы их напустите в полную залу. Смотрите, они вам все дело испортят. От них всякий вред и беспорядок. Какие пустяки напротив? Женское общество возвышает? Да, возвышает. Вот ваша супруга, кажется, образованная дама. А в понедельник на прошлой неделе такое выпалило, что я только два дня руками разводил. Вдруг при посторонних спрашивает. Ах, правда ли, что мой муж у нас в банке накупил акции дряжско пляжского банка, которые упали на биржу? хе хе хе а мой муж так беспокоится. И это при посторонних. Я не понимаю, зачем вы с ними так откровенничаете? Хотите, чтобы они вас под уголовщину подвели? Довольно, довольно. Это слишком мрачно, а. для да. Однако, кажется, у меня начинается нервная дрожь. Нервы так разошлись, что, кажется, достаточно малейшего пустяка, чтобы я расплакался. Ну нет, нет-нет. Надо быть крепким, крепким, не будь ошибучим. О, милый! <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> а, здравствуйте, Кузьма Николаевич! Я раздеваться не буду, я на минутку, на минутку. Кланялась тебе мама и Катя, Василий Андреевич тебя велел поцеловать, тетя прислала тебе банку варенья, и все-все сердится, что ты ничего не пишешь. На Сережу тебя велел <связывая> <связывая> Что же это такое? Что же это такое? Я вижу, ты мне совсем не раз. Я же по глазам вижу, что не рад. Нет, на напротив, меня. Ах, боже мой. Ты знаешь, что было? А, что было? Ты знаешь? Мне даже страшно рассказывать, что было. Конечно. А -а -а -а -а. Мы мешаем изменениям. Ему надо доклад кончать. У нас сегодня юбилей. Пойдем, милый пойдем. Юбилей! Поздравляю. Поздравляю. Поздравляю. Пойдем, а -а -а -а! милый Так это значит общее собрание. обед. Вот это я люблю. Многоуважаемый. И дорогой Андрей! Поздравляю вас, господа! Поздравляю, wow. поздравляю, поздравляю! Желаю вам всего хорошего! Поздравляю! О -о -о -о! Поздравляю, поздравляю! Я даже не знала, что сегодня у день рождения! А помнишь, что замечательный адрес, который ты так долго сочинял? Это вы его и будете ему читать сегодня, да? А тот красивый! Красивый, серебряный такой жбан, который Милая. ты же, ты же Ой. купил же сам. Милая, ну разве об этом при всех говорят? Право, ехала бы ты там. Сейчас сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. В одну минуту, в одну минуту все расскажу и уеду. Босс, когда ты меня проводил, я помнишь, села с той полной дамой и стала читать. Дороги я не люблю разговаривать, и три станции все читала, и ни с кем ни слова. Ну, вступил вечер, потом, знаешь, пошли какие-то мрачные мысли, а напротив сидел молодой человек. Ничего, не дурненький брюнет. Потом разговорились. Потом подошел моряк, потом какой-то студент, а я им сказала, что я не замужем. Как они за мной ухаживали. Мы болтали до самой полуночи. Брюнет рассказывал ужасно смешные они. анекдоты, а моряк все пел. У меня даже грудь заболела смеху. А когда этот моряк, ах, эти моряки, когда этот моряк узнал, что меня случайно, случайно, зовут Татьяна, и ты знаешь, что он пел. Онегин, я скрывать не стану, безумно я люблю Татьяну. Танюша, милая. Мы мешаем Кузьме Николаевичу. Боже мой, ну ничего, ничего. Это даже очень интересно, пусть он послушает. Сейчас, сейчас, сейчас сейчас, кончим. Значит, на санкции меня выехал встречать с Сережа. И подвернулся тут опять какой-то молодой человек. Подосну инспектор, кажется. Ничего, славненький, глаза особенного. Сережа меня представил, и мы поехали втроем. Погода была чудесная, знаешь. Куда, куда, закрыть банк. Закрыть банк. Что вам угодно? Что вам угодно? Закрыть бар. Что вам угодно? Посмотрите, посмотрите, посмотрите, Чего? Чего? Хватайтесь! Вот сейчас. Мне самого нужно. Честь имею, ваше превосходительство, жена губернского секретаря Настась Федоровна.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 А он, говорят, брал из товарищеской кассы, и за него другие ручались. Так как же так, ваше превосходительство? Ничто он мог без моего согласия брать. Так нельзя, ваше превосходительство. Я женщина бедная, только и кормлюсь жальцами. Я слабая, беззащитная, от всех обид терплю. Ни от кого доброго слова не слышу. Позвольте. Кузьма Николаевич, хотите я вам сейчас расскажу все-все-все с самого начала. Слушайте, ну вот, на прошлой неделе получаю я от мамы письмо, что Катя сделал предложение некий Гринделевский. Прекрасный, скромный молодой человек, но без всяких средств и никакого определенного положения. И на виду, представьте себе, Катя увлеклась лим, что буду делать. Мама пишет, чтобы я немедленно приехала и не Позвольте, позвольте, позвольте. Вы меня сбили. Вы вот тут мама, Катя. Я сбился. Я, я ничего не понимаю. Что за молва какая? А вы слышите, когда с вами Дама говорит? Что такое? Что с вами сегодня? Что вы такой сердитый, а? Что? Влюблены. А? Покраснел, покраснел, да, да, да, да, да, да, да. покраснел. Танюша, пройди на минуточку в кантору, я сейчас. Танюша, ничего не понимаю. Чего не понимаю? Вы, очевидно, сударыня не туда попали. Ваша просьба по существу к нам совсем не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж. Я уж, батюшка, в пяти местах была. Нигде даже прошения не приняли. Я уж и голову потеряла. Да спасибо зятю Борису Матвеевичу. Надоумил к вам сходить. И говорит, мамаша, обратитесь к господину Шипучеву.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 Ваше превосходительство, то, а что муж мой болен был, так у меня докторское свидетельство есть. Вот оно, извольте... Прекрасно, выглядеть. прекрасно. Я вам верю, но это к нам не относится. Вот пробка, не будешь ошибочить. Странно и даже смешно. Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться? Ваше превосходительство, он у меня ничего не знает. Зарядил одно, пошла вон, не твое дело, и все тут. Повторяю, сударыня, ваш муж служил по военно-медицинскому ведомству, а здесь банк, учреждение частное, коммерческое. Так, так, понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите вы мне хоть 15 рублей. Я согласна, не все сразу. Ох. Эй, Андреевич, она и вас, и меня замучит, подлая. Я так я никогда докладу не кончу. Сейчас, сейчас. Да поймите же, обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку. Андрей, мне скучно, можно войти? Погоди, милая. Ой, Боже мой, Боже мой. Вам не доплати, но мы-то здесь причем. У нас сегодня юбилей, извините, сударыня, мы заняты. И сюда каждую минуту могут войти. Извините. Ваше превосходительство, пожалейте меня, сироту. Я женщина слабая, беззащитная, замучилась до смерти. И с жильцами судисты, и за мужа хлопачи, и по хозяйству бегать. А тут еще говею, и зять без места. Я и аппетиту лишилась. Одна славу, что пью и ем, а сама еле на ногах с. Всю ночь не спала. Госпожа Мирчуткина, я. Нет, извините, я, я не могу разговаривать с вами. У меня даже голова закружилась. Вы нам мешаете. Поймите. Андрюша, можно? Я не могу. Кузьма Николаевич, объясните, пожалуйста, вы, госпожа Мирчутки. Два, два семь тоже, два семь ноль восемь тоже. Мне некогда с вами разговаривать, мадам. Я занят. Шесть девять ноль тоже, шесть девять два. Получены по оценке разных дебиторов семь восемь. Что вам угодно? Я женщина слабая. Беззащитная. <свят> но ведь, может, я и крепкая. А ежели разобраться, во мне ни одной жилочки нет здоровой. И аппетиту лишилась. Кофе, но не пила. Без всякого удовольствия. Я вас спрашиваю, что вам угодно. Прикажите вы мне 15 рублей. Остальные хоть через месяц. А ведь вам, кажется, русским языком сказали, что здесь банк. Так, mm -hmm. так, понимаю, батюшка. А ежели нужно, я могу медицинское свидетельство представить. У вас на плечах голова или что? Миленькая, я и не чужое прошу, а свое по закону мне и чужого не надо. Я вас спрашиваю, мадам... У вас на плечах голова или что? Поехали мы на вечер к Бережницким. На Кате было голубое фуляровое платье, знаешь, так с легким кружевом, с открытой шейкой. Ей вот. очень к лицу высокая прическа, и я ее так не причесала. Как она оделась, причесалась. Ну, просто очарование. Да-да, очарование. Андрей Андрей Андреевич! Андрей Андреевич! Прикажите швейцару выгнать ее в шею. Это... что за это такое? Нет, нет, нет. Она визг поднимет. В этом доме много квартир. Да. Так мне надо доклад писать. Я не успею, Кузьма Николаевич. У, у меня мигрень. А? Опять кажется, подагра разыгрывается. Не могу я ее голос слышать. Объясните ей, голубчик, как-нибудь помягче, поделиканнее. Напустили баб, полон банк. Не могу я доклады писать. И так, и так, понимаешь, поехали мы на вечер в Ничего весело было, но не особенно. Я вас, мадам, в последний раз спрашиваю. У вас на плечах голова или что? Миленькая, я ведь не чужое прошу, а свое. По закону. Я вас спрашиваю, у вас на плечах голова или что? Ну, мне некуда с вами разговаривать. Я занят. Прошу. А деньги как же? Ну, одним словом, у вас на плечах не голова, а вот что. Ну, ну, нечего, нечего, своей жене постукай. Я губернская секретарь со мной, не очень. А мне в присутственном месте Вален, как сидит, мужик. То как ты смеешь, Скважина? Схожу к адвокату Адаму Кавычу, от тебя звания не останется. Твоих жильцов засудила. А за свои? Дерзкие слова, ты у меня в ногах наваляешься! Я до вашего генерала дойду! Пошел! <свес> <свес> уеду. А что было, что было. Поехали мы, значит, на вечер в Берешницкий. Был веселым не особенно. Был, конечно, на вечере и Катин вздыхатель, Гринделевский. Ну, я с Катей поговорила, поплакала, повлияла на нее, и она тут же на вечере объяснила с и отказала ему. Ну, думаю, слава тебе, Господи. Мама успокоила, Катю спасла, свадьбу расстроила, и теперь могу быть спокойна. И что ж ты думаешь? Что ж ты думаешь? Перед самым ужином идем с Катей Палеей, и вдруг, вдруг слышим Ту! Выстрел подбегаем к беседке, а там лежит бедный Гренделевский с пистолетом в руке Ой, боже мой, боже мой! Нет, нет, я, я не могу больше, я этого не вынесу, не вынесу! Вам что еще нужно? Ваше превосходительство, нельзя ли моему мужу опять поступить на место? Не могу, не могу, не могу, не могу. Ой, ой выстрелил себе прямо в сердце. Ой, ой, боже мой, боже мой, ой, боже мой. <р Okeans> Ваше превосходительство, нельзя ли моему мужу опять поступить на место? Прогоните, прогоните же ее! Прогоните ее! Катя, Катя упала прямо без чувств. Бедняжка. А вот. Он, он сам-то испугался и просит позвать доктора. Приехал доктор и спас несчастного. Ах, мы с ума пошли. Что вы? И пробегая умственным взором истории его постепенного развития, мы получаем в высшей степени отрадные впечатления. И мы после, <laughs> мы после. После воды, вот это.